А вам не страшно было? Как вы решились выбираться? На другого выбора не было. Да. Когда крыша упала да, на пол, да, да. выбора было мало. Да. И открой, где вот эта сумка, где наутук. Все где узнали, ну все поузнавали, кто смог, где выезжали. Кому было куда ехать, кому некуда ехать, где-то мы остались. Ничего нету. Люди сидят в подвалах? Да. А Азовцы, вот это СУ, они на улице там где-то занимают А где-то дома... мы с ней выходили. 11 дней в подвале, никто ничего не знает. Ходят они, не ходят. Вы все-таки видите? Вы как таки пытались остановить? Нет. Вот они, не... они пытались только стрелять. Кто-то сидит, может где-то видит, а так... А так я врать не буду, я не знаю. А много таких, как вы? Много. А пытаются выйти сейчас? Тоже много. Только все пытаются туда ехать, а не еще. Если мы знаем, что у нас тут есть родственники, мы Вот ну, вместе с вами еще кто-то выезжал? Нет, мы самые первые сюда выехали. То есть еще вы должны подъехать? Может быть, еще. А почему вы не в Запороже поехали через другие средства? У нас тут родственники, ну что сюда не приехали? Там у нас никого нету, А там, а тут есть. То есть вы говорите, население не оповещено о гуманитарных коридорах? Я говорю, света нету, ничего нету. Кто по радио услышал, передавали вот так вот. закрыто сюда не заехать только через кучегуры ехать там через одно село там через другое ну вот опишите как происходило это вы вышли из подвала как-то машину забили быстро в машину завелись бабах стрельба сели и ехали молились С